Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях, как обычно, Александр Владимиров. Здравствуйте, Александр. Добрый день, Евгений. Мы сегодня поговорим о таком понятии, как российская оппозиция. Начнем о системной оппозиции. То есть это та оппозиция, которая входит в парламент, которая официально разрешена властью. И сразу первый вопрос. Можно вообще ее считать оппозицией или это просто игра слов такая? Я думаю, в настоящее время их нельзя считать оппозицией. В чем они оппонируют власти, я не вижу. Я не вижу таких проблем, по которым они оппонируют власти. Так иногда бывают некоторые такие укольчики небольшие с трибуны. А в основном, ну, что коммунисты, что справедливоросы, что либеральные, так сказать, наши демократы якобы. Это что вот это новая партия, какие-то там новые, новые люди. люди. Это все, извините, это, Ленин бы назвал это соглашателями, да, если бы э, речь шла о 17-м годе и так далее. Нет, я не считаю этих людей оппозиции. Вот вы знаете, я буквально только что вот перед нашим с вами разговором смотрел, э, так сказать, э, дебаты в парламенте Британии. Так, так это же дебаты, это же серьезно. Это знаете, вот, кстати, ну, говоря о наших, так сказать, проблемах, прямо в лицо было сказано э, Риши Сунаку, что он набрал денег у кого? У всяких, э, так сказать, э, людей, которые поддерживают Путина, которые живут в Лондоне, богатых, да? Что это все путиноиды, и они не надавали денег консервативной партии, и те счастливы и довольны. Вот это, вот это уже серьезные вещи, понимаете. То есть можно говорить о разных других вещах. То есть мне есть чем сравнивать. Я это вижу, вот эти парламентские дебаты. Да, иногда они немножко, так сказать, вы знаете, ну подыгрывают для публики что-то такое. Но в целом-то, ведь речь идет о конкретных, сколько выделено денег на те или иные нужды на системе здравоохранения, какая, как, как осуществляется, так сказать, э, э, реформа полиции и так далее. Это, это вы понимаете, это, это не какой-то там, извините, бла-бла-бла относительно того, давайте новый закон, что вот, мол, если там они чего-то такое опять сказали, то их опять на решетку и уже на 25 лет. Но это, извините, какая там оппозиция? Я этой оппозиции не вижу, реально. И вообще, извините, есть. я считаю, что... В общем-то, те, кто сегодня вообще вещает из России, просто вот те самые спикеры, которые, так сказать, выходят на каналы и так далее, не хочу называть их именем, вы все знаете, которые гордятся тем, что они живут в России, что они вот истинные патриоты. Простите, не верю, как говорил Станиславский. Все под колпаком ФСБ уверен в этом. Не бывает, надо знать нашу жизнь. Да, так вот что вот насчет, у меня такое мнение. ФСБ, да, вот э, вы упомянули ЛДПР, и сразу э, вот такие у меня воспоминания, что э, нахлынули, что э, и, э, ну, доказательств у нас нет с вами, но то, что эта партия была, воз... была образована в недрах КГБ, э, в этом у меня нет сомнений, и э, вот сейчас Жириновский умер, я думаю, что партия потеряется на политическом небосклоне, потому что Леонид Слуцкий это не тот лидер, который может заменить Жириновского. Но вот по поводу идеологии, вот вы говорите, ЛДПР там же никакого, это, это просто набор букв, то есть она не была, эта партия не либеральная, она не демократическая, это совершенно такая жесткая диктатурс, э, дита, диктаторская партия вождейского типа, но надо отдать должное, что все партии, вот, которые вы перечислили, и КПРФ, и справедливая Россия сейчас она там за, за, за правду или там за что еще. Вот, все yeah. хотят, сейчас там добавили, сейчас раньше был единоличный Миронов, сейчас добавили Прилепина, еще кого-то туда. То есть все партии вождейского типа и ЛДПР по идеологии, это, по-моему, национализм или фашизм, я не знаю, как правильно определить. Вот что вы по поводу ЛДПР думаете вообще? Ну, ЛДПР, вы же помните, особенно... Euh, так сказать, в 90-е и где-то в нулевые годы. Ведь туда фактически за, за деньги брали в эту партию. Да, бизнес был, Там да. была ставка, сколько миллионов долларов нужно заплатить. И, так сказать, туда попадали люди из разных сфер. Понимаете, я имею в виду и криминальных, в том числе. Вот. Поэтому, так сказать, где находится убийца Литвиненко? Он в этой партии, он первый да, человек. Я не, уди... Я не удивлюсь, если э, завтра там появится очередной, так сказать, э, трувец оружием, товарищ Буд. Ничего меня это не удивит. Поэтому там ну, команда соответствующим образом подобрана. Понимаете? Я не очень, может быть, уверен в том, что в чистом виде эта партия создана ФСБ. А ФСБ участвовало, несомненно, в создании этой партии. Это тут даже нет и вопросов. Понимаете, я прекрасно помню период вот первых, еще помните, союзных съездов, да? Когда вот выборно стали людей набирать в Верховный Совет, так называемый СССР. Так вот, в тот период все метались, где найти деньги. Я это прекрасно помню. Я возглавлял тогда очень крупную коммерческую структуру. У нас были соответствующие средства и так далее, и так далее. Ну, кому я их дал, я не буду говорить. Я дал демократическим силам, я в этом, так сказать, уверен и по сей день. Вот. А вот что касается жириновцев, ко мне тоже приходили. И также просили деньги. И, так сказать, это, ну, в общем-то, видимо, видимо, когда они пришли туда, в район Лубянки, им там дали то, что нужно, то, что они хотели. Потому что у ФСБ деньги были, поэтому тут это даже не обсуждается. Так что вожди, дизм, ну, Евгений, вы извините, конечно, а вы что-нибудь другое видели вообще? <смех> <смех> чтобы вождизма не было. Такого нет. Такого а нет скажите даже, вот по поводу это... ЛДПР, чтобы не забыть. А вот э, почему вот стабильно набирала партия вот какой-то там определенный процент? Э, это близки были вот эти популистские лозунги Жириновского людям. Э, поч почему такая была стабильная популярность? В чем секрет этого успеха? Вы знаете, <смех> что, как говорится, каждому мужику там по, по две бутылки водки, и каждой, извините, бабе по два мужика, это такой лозунг, который проходной лозунг, да? Ну, слушайте, электорат, да? Вы же понимаете, что это был за электорат? Ведь половина людей вообще не разбиралась, о чем идет речь. Вы думаете, кто-нибудь, когда-нибудь где-то читал... Uh, так сказать, программу партии, я, вы знаете, я вот уверен, что 95% населения оно вообще программ не читало. Она же как говорят, голосуйте сердцем. Ну, такая вот, ну, <как> я не знаю даже, как сердцем голосовать, как это бывает. Вот, поэтому выходит э, Жириновский покойные, что-то там вещает, он, он, он же такой трибун, он же харизмы там валом вообще, на десяток хватит. И вот он это вещает, ему дают телеэкран, ему дают телевидение, и он, естественно, он подкупает сердца людей, тех, которые, знаете, вот такие сидят, да нам все, грубо говоря... Наплевать на все, дайте нам водки выпить дешевые, дайте нам... И они счастливы, эти люди. И они идут, и они голосуют. Большинство голосовало. А потом опять-таки, ведь это та же Дем Россия, Окей, Гайдар. Кто понимал Гайдара? знаете, Можно много говорить. Умнейший человек книг какой написал. О, Тама, То есть это... Я, я читал, я помню, не знаю, месяца три наверное, читал, вникал. И тут половину не понял, соответственно. Ну, еще в те годы. Так вот, Хотя я сам экономист, в общем. Ну, вот такая вот ситуация. Институт переходного периода, это же, это же вещь. Так вот, одним словом, в общем-то, вот эти простые, такие популистские лозунги, они очень хорошо проходят. И я уверен, что в этом сила этой партии. Она, кстати, и по сей день такая. Другое дело, что Слуцкий, он, он, он, он, не, он, он не, так сказать, умеет выступать, он косоязычен. Он по женщинам, понимаете, у него другой профиль, да? <смех> <смех> как бы тут не сложилось, не сложилось. Но, но я думаю, что кстати... у партии будущего нет, нет, даже не, не в зависимости от текущей ситуации, просто она уже вчерашней. Давайте по поводу КПРФ немножко поговорим. Дело в том, что, мне кажется, успех этой партии именно в том, что, о чем мы часто с вами говорим, о ностальгии по Советскому Союзу. И вот этим пользуется Зюганов и эта партия, хотя она уже перестроилась они уже не отрицают религию, они уже э, допускают э, церковь и прочее. В общем, они в этом смысле модернизировались, потому что, вы помните, да, опим для народа и все, значит, Зюганов уже не, не говорит, что это плохая религия. И э, то же самое, э, я так понимаю, что электорат именно в связи с ностальгией по Советскому Союзу э, тянется к коммунистам. И чем они отличаются, вот эти современные коммунисты, от э, советских коммунистов? Они отличаются практически всем. Вот, вот вы говорите, партия там что-то перестроилась, да, какие-то идеологические установки сменились, естественно, на злобу дня. Слушайте, но, э, так сказать, Геннадий Андреевич Жуганов, он уже сколько партии этой руководит? 32 года. И несменяемый. И никакой другой быть не может. И уже даже там уже внук его, и уже, я не знаю, все, все, вся семья в этой доме сидит. Я, вы понимаете, это же, ну, как сказать, они сели на, как вы знаете, на, в общем-то, деньги, которые дают власть. И их сидят, их распределяют, плюс то, что там идут какие-то средства от голосований соответствующих, за те или иные, так сказать, законы и все такое прочее. Живут они неплохо, все у них есть, они обеспечены. Каких-то выступлений против Зюгана. Вот да я и не помню, вот Рашкин там какой выступил, помните, но ну, его быстренько ага. оп и задвинули. Там и позиции нет, ни Зюганова нет, ни государству нет. Отличия от прошлой КПСС, они огромные, огромные. Потому что те все-таки люди, которые были в КПСС, да, это все-таки люди, которые верили в какую-то идею. Они а, четко старались, ну, по крайней мере, соблюдали ту же самую партийную дисциплину. Они как-то все-таки задумывались где-то о народе. Да, они тоже были частично оторваны от реальности, особенно уже в 70-е, вот 80-е годы. Конечно, там уже скрепы с народом не было никакой, потому что они не понимали, а зачем народу нужны джинсы, а зачем народу нужны машины. Он КамАЗ, другой машины нет для России. Слушайте, вот пусть ездят на КамАЗах, что им там, какие-то легковушки. Вот ну, такой подход же был, вы помните. Вот. Но в то же время была такая вот какая-то, все-таки еще остались люди, которые из той, из той плеяды, которые были, вы помните, кто был ничем, тот станет всем. Эта идея, она еще тогда была частично жива. Она уже умирала, но она была частично жива. И, конечно, когда ты был никто, а потом тебя сделали всем, ты за это будешь благодарен этой стране, ты будешь... Делать все, идти на любые подвиги ради нее. Ну, вот эта плеяда, она осталась частично этих людей. Вот, но к концу 80-х практически исчезла. Потому что поколение, ну, возьмите, так сказать, уже Горбачевское, там, там уже таких практически не было. Потому что последними ушли те, кто еще помнил войну, кто понимал, что воевать нельзя и так далее. И так Тот же Брежнев сказать, тот же Суслов и так далее, идеологи этого дела. Это было стройное учение, которое продержалось 74 года, которому следовало, ну, я не думаю, что где-то как минимум около сотни компартий разных стран и народно-освободительных движений. То есть это совершенно разное. А что сейчас? что что, что? Посмотрите на этих коммунистов. Ну, вот там Останина что-то там воздержалась там где-то на голосовании по поводу Uh, так сказать, вот этих вот uh, так называемых по электронных повесток. Ну, дальше что? Это что-то, что-то решило? Это что-то изменило? Нет, подождите, это... это не Останина, это была эта самая... Нарусова. Нет, извините, в Думе была Останина, а, Станина, а, а, а да, в Совете Федерации, Федерации, Федерации да, да, да. она пара... воздержалась, именно, именно, воздерж... Нарусова голосовала против. Ну, это да. сейчас не важно, не важно. Понимаете, там нет, там нет драйва, там нет идей, там все повязаны вот в той самой жизни. Ты мне, я тебе, только с государством имеется в виду. Как получить больше дотаций, как построить какой-то крутой дом, как отправить родственников за границу и так, далее, и так далее. Они живут в стриме той жизни богатых людей России. Они входят в эту элиту, элиту неприкасаемых, элиту тех, которые, так сказать, захватили все. Сколько предприятий у того же Зюганова, сколько, я не знаю, у его детей и так далее, у, у его всяких заместителей. Ну, знаете, это, это, господи, это как, как конца и не будет. Поэтому это совершенно разные вещи. Это разные вещи. И эта партия, она уже сейчас, она даже не может претендовать, как мне кажется, на социал-демократическую сущность. Там даже этого нет. Они это все своей вот этой коррупцией, угодничеством, служением верным, как, так сказать, я не знаю, как такие преданные собаки, извините, самодержавие, как раньше говорили, да, путинской власти, они уже, по-моему, все сказали, все, там все ясно. Потому что даже социал-демократические партнеры совершенно другие, они не имеют даже с ними никаких контактов. Вы обратили внимание? Куда ездить Дзюган? Ну, в Китае в лучшем случае. Потому что такая же тоталитарная, человеконенавистническая диктатура. Абсолютно такая же. Другое дело, что там люди это любят. В Китае они по-другому не понимают. Но у нас, оказывается, тоже не очень-то понимают. Так что... Хорошо. И последнее, это, естественно, «Справедливая Россия». По-моему, уже э, сочетание, это тоже аксюмарон э, «Справедливая Россия» э, звучит как-то странно. Но э, два слова скажу о создании этой партии. Эта партия была создана э, в середине 2000-х годов э, с, по, с подачи Суркова. Это идеолог э, Кремлевский в тот момент. И да. он объяснил создание этой партии тем, что нужна вторая нога что одна нога – это Единая Россия, вторая – справедливой России. И я вот так теперь задним числом думаю, что э, Кремль думал создать вот такую двухпартийную систему, чтобы варьировать. Может быть, сначала выиграл представитель одной партии, потом другой. Но это тоже, э, хотя они, кстати, под социал-демократов косили, они считают, что это партия справедли э, социальной справедливости, и она была создана объединением, там партия была жизни, партия пенсионеров, родина, то есть это такой был конгломерат. Но э, вот этот лидер Сергей Мирон, Настолько, по-моему, слаб, что говорить о том, что это какой-то войск, даже смешно. Вот по поводу справедливой России, сейчас это ее объединили, она сейчас называется, полное название ⁇ Справедливая Россия за правду ⁇ Туда еще вошел, как я сказал, Прилепин, еще кто-то. То есть это такой расширенный вариант. Но суть не поменялась. Вот по поводу справедливой России, что вы скажете? Из той же оперы mm -hmm. все те же лица, Миронов простите, старый, извините, совсем человек, который... Ну, ВДВшник, он, он же ч... десантник, что же вы так его... Ну, да, да, он был и, да, да, он там в метростке ходил. Речь же не об этом. Когда-то, может быть, и был, но это же друг Путина. Как говорят, перший, перший дружок был. Поэтому и был им соответствующим образом на, направлен. И тут, знаете, когда-то там были действительно более-менее какие-то кадры, которые еще как-то сопротивлялись. Uh, в общем-то, чуть-чуть какая-то оппозиционность, в общем-то, была, а сегодня, ну, ну, слушайте, я, когда кувалду, знаете, берет у этого нашего друга Пригожина, так сказать, и, и, и, и там ставит чуть ли ненавидное место, как символ, ну, я не знаю, что дальше объяснять, тут, значит, уже уже дальше объяснений просто никаких быть не может, вот она, в этом вся и справедливая Россия. Слушайте, значит, кто там, вы говорите, Прилепин, да? Да, да, да, Прилепился, ну, так, Прилепился. А, а это вояка тоже там на Донбассе из автомата там стрелял, стрелял, стрелял, не дострелялся, там каким-то батальоном руководил, ну вот вернулся и так далее, писатель. Ну, фашист настоящий, ну я не знаю, это мое мнение такое, вот, как бы я это все оценивал и так далее. Вот, поэтому здесь как бы, ну, есть, ну, есть так что-то где-то более-менее, ну, Делягин, к примеру, но это, ну, знаете, может быть, одна десятая того, что он говорит, как-то можно слушать, но 90%-то нельзя, это совершенно человек направленный в совершенно другой например хотя он был действительно приличный экономист лет 15 назад, был. он достаточно умный парень. То есть он многие вещи знает, но опять-таки он попал в систему, а в системе он должен дышать, как дышат все. Он же не может дышать по-своему. У него нет отдельной трубки. Так что здесь все как бы, ну, так сказать, все эти вещи, они приводят только к одному выводу. Системная оппозиция, она не оппозиция. Оппозиционного там ничего нет. Люди там подобраны соответствующим образом, они верой и правдой служат. Вы знаете, ну, так сказать, можно можно брать статистику, кто как голосовал, по каким вопросам и так далее. И, и не надо больше обсуждать ничего после этого. Это, это факты, это факты. Скажите, а вот то, что какое-то время в состав той же справедливой России входили Гудковы, отец и сын и Пономарев, и возникала какая-то иллюзия того, что там есть какое-то новое, какие-то поветрия. Вот с чем вы это связываете, почему разрешили вот это какой-то. Какой как, Какие-то такие новые, как сказать, течения. И действительно это создавало такое ощущение, что есть какая-то свежая струя. Почему это разрешили? Вот такой вопрос. Ну, я думаю, что, скажем так, до Болотной еще чего-то разрешали. Вот как-то было. Тот же Сурков еще был там э, в Фаворе. Да? Но ну, а у него идея-то там валом парень такой скажем так, активный был и, и не, не дурак, да. Другое дело, что, вы знаете, Геббельс тоже не дурак был при Гитлере. Ну, вы понимаете, о чем я. Поэтому, собственно, вот именно так сказать, до Болотной такие люди там и были. Да, действительно, может быть, реальные оппозиционеры, которые старались чего-то достичь. А потом, куда им было идти? Ведь фактически все остальные были уничтожены типа по типу где, где выборы, там России или какие-то другие. Там там же и Гозман был когда-то. Но, понимаете, это все другое. Это другое. Это то, что... Кириенко тоже был в оппозиции. В да, да. А потом система сломала. Просто это тот же свисток. Тот же, извините, Венедиктов. Выпустить надо парта. А то кастрюлю рванет. Так что здесь, ну, как сказать... Я думаю, да, я думаю, тогда это еще... А потом, когда Путин реально понял, что, простите, все это может привести к тому, что болотное, туда выйдут не 100 тысяч, а 200, 300, 500, все... Тема реально закрылась. Была создана Росгвардия, всякие разные карательные, дополнительные, так сказать, войсковые подразделения МВД и так далее. Это же все ясно, это все очевидно. Как только возникла какая-то угроза власти, вот вам результат. Результат совершенно конкретный. И, и все и оппозиция закончилась и гудковых двоих убрали и пономарева убрали ну а где они сейчас вы знаете прекрасно вот. живут где-то в европе и так далее и так далее но так так уж куда деться Понятно. Ну, а э, другое позиции, настоящие позиции, которые, как вы сказали, в принципе, задушили, мы поговорим в следующий раз. Большое спасибо вам за этот экскурс. Я думаю, будет интересно нашим зрителям кому-то вспомнить, а более молодым, может быть, даже и узнать что-то новое. На этом мы с вами сегодня прощаемся. До следующего эфира. До свидания. До свидания. Всего наилучшего.